А Сейчас мы с вами проведем некое соревнование, назовем его так, да? вот сейчас наши претенденты на старте, у всех ровно а, 0 баллов, а, соответственно, все находятся в равных условиях, все это шарнинг погрузчики, а каждый по-своему из них замечательный, как известно, о конкурентах мы говорим либо хорошо, либо ничего, вот, будем где-то говорить, и где-то будем, соответственно, молчать. А, итак, Шарнины, на погрузчики, все в равных условиях. Давайте начнем рассматривать их с точки зрения обычного потребителя, который, в принципе, как говорит производитель, мультивана, не только мультиван, который, по большому счету, в том числе приобретая технику глазами, да, и, соответственно, помимо каких-то сухих цифр, технических характеристик, хотел бы, соответственно, видеть, ну, какие-то дополнительные параметры. Давайте начнем. Итак... Как вы видите, машины эти отличаются, а вот мы сейчас повернули к лесу передом, к нам задом, отличаются они, соответственно, материалом корпуса. В случае мультиванна и аванта это ударопрочный пластик, в случае с кослоудером это металлический корпус. Сейчас буду говорить хорошо об аванте, в этом нет ничего страшного, то есть на сегодняшний день авант занимает, как ни крути, довольно прочная, если не сказать, лидирующая позиция на рынке России. Почему? А потому что это техника, которая зашла в Россию самой первой. Она уже давно, ее знают, к ней привыкли, а, она на виду. А, без ложной справности скажу, что «Мультиван» сейчас находится на втором месте в позиции догоняющего. Может быть, с одной стороны, это не так хорошо, а с другой стороны хорошо, да, то есть мультиван знает все ошибки аванта, он их видит, и, соответственно, он их пытается избежать, усовершенствовать и так далее. Ну и, соответственно, каст в этой тройке, он последний, может быть, я для кого-то открою Америку, может быть, нет, но создатель мини погрузчика Кастлодер, это бывшие сотрудники компании мультиван со всеми утекающими отсюда последствиями, ну и, соответственно, Многие технологии, которые используются в Кослодере на сегодняшний момент, это технологии Мультивана, а, ну, там, не, несколько летней давности, да, назовем их так. Вот, соответственно, авант и а, Мультиван пластиковая, а Кослодер металлический. Давайте посмотрим, что дает нам условно говоря, пластиковый корпус, да, какие плюсы и минусы у него есть. То есть пластик, безусловно, более хрупкий, чем металл, от этого никуда не уйти, даже если он ударопрочный. Соответственно, металлический корпус, он более прочный. Но, с другой стороны, если мы говорим о шарнинашинном погрузчике, а не о бортовом, для которого важен вес, потому что, как известно, чем тяжелее бортовой погрузчик, тем больше он поднимает. Для мини-погрузчиков это не такой значительный параметр. Любой мини-погрузчик, мультиван в частности, поднимает до 80 процентов своего веса. Соответственно, вес, чем меньше вес мини-погрузчика, тем он более универсален, тем в более каких-то универсальных многогранных условиях он может работать. Это и газон, это и плитка, это и какое-то покрытие да, в помещении. Соответственно, металлический корпус ⁇ это больше вес, пластиковый корпус ⁇ это... Безусловно, меньший вес, и в данном случае это плюс. И не зря лидер, соответственно, рынкован, да, до сих пор выпускает именно пластиковые погрузчики. Соответственно, мультиван идет в этой струе лидерской. А что еще такое металлический корпус? Металлический корпус – это коррозия. Пластик – это, собственно говоря, отсутствие коррозии. да И любая царапина на корпусе, соответственно, кослоудера – это перспективе ржавчика, да, любая царапина на пластиковом покрытии, это в принципе такая полируемая штука. Как сказал мне один из знающих людей, конечно, собственно, да, как сказал мне один из знающих людей, да, то есть технику надо любить глазами, то есть это техника, которая должна быть на виду, техника, которая всегда должна привлекать определенное внимание, каким-то своим внешним видом. да, То есть в данном случае пластик более, на мой взгляд, более симпатичен, более прост в уходе, но ну, несмотря на свою, соответственно, меньшую прочность. Поэтому, соответственно, Давайте это все дело обобщим. И вот сейчас я попрошу вас принять участие. Да? Если вам больше нравится пластик, пожалуйста, поставьте в чате цифру 1. Если вам больше нравится металл, поставьте цифру 2. И сейчас мы, соответственно, посмотрим, какой, какой, соответственно, какого результата мы добьемся. есть какой-то результат? Ух ты, три! 3. Это свой вариант? Ага. Одна тройка и три шестерки. С нами в чате кто-то из, из оттуда снизу. А, ну, собственно говоря, я-то подозреваю, что голосующих за пластик больше, да, Настя? Больше. Больше. Примерно в два раза, поэтому... Соответственно, мы делаем вот так, да? То есть, э, исходя из преимуществ, мультиван аван получают по два балла, кастлогер получает один балл. Едем дальше. Стрела. А Стрела, собственно говоря, мини-погрузчиков мы говорили много. О этой теме был посвящен даже отдельный вебинар. Я сейчас позволю себе... А оттуда а, кое-какие вставочки взять, потому что эта, эта презентация, она вызвала определенный интерес а, и среди дилеров, и среди клиентов. Да, давайте смотреть. То есть, собственно говоря, мы сейчас видим, условно говоря, перед собой два типа стрел. А, нет, начнем с того, что а, у всех трех мини-погрузчиков стрела телескопическая, что в принципе логично, это удобно, это правильно, это увеличивает высоту погрузки и дальность погрузки. Но у стрел, соответственно, у вот этих мини-погрузчиков есть определенная разница. То есть, стрела в данном случае мультивана и стрела кослодера. Помимо того, что они телескопические, они также H-образные и они расположены по центру. А стрела мини-погрузчика Ван представляет из себя цельную балку, которая не центрирована и смещена относительно продольной оси машины вправо. Давайте посмотрим, вспомним ту самую презентацию, да, которая в свое время вызвала, на мой взгляд, определенный интерес. да. Вот мы сейчас будем сравнивать, соответственно, что такое, когда стрела расположена по центру, и что такое, когда стрела расположена справа. Да. Здесь вот видно, соответственно, позволю себе напомнить, да, вот мы приводим такой пример лопаты. Задайте себе вопрос, покажите это клиенту и спросите его, а какой лопатой, соответственно, удобнее. Копать. а Той, которая расположена слева или той, которая расположена справа. У нас еще один голос за пластик, судя по всему. Это не последний раз, когда мы сегодня будем голосовать. Едем дальше, соответственно. H-образная стрела. Любимый слайд всех, соответственно, Дилеров. Вот какие преимущества дает нам ашобразная стрела, да, и какие мы видим недостатки, когда стрела цельная, ну, и, соответственно, не позволяет достаточно хорошо рассмотреть то, что находится за ней. Ну, соответственно, да, мы делаем выводы, что лучший обзор того, кто обладает H-образной стрелой. Это мое сугубо личное мнение, вы можете с ним согласиться а, или не согласиться. А, смотрите, значит, вот такой очень интересный факт на закуску. Обратите внимание, вот там вот а, вы видите фотографию, а, которая появилась за мини-погрузчиком «Мультиван». Это тоже «Мультиван». Это «Мультиван» серии «Миг», один из первых «Мультиванов». А, в 2002 году а, Компания «Мультиман» выпускала мини-погрузчики, у которых была стрела, точно так же, как у «Аманта» сейчас, не центрирована, а расположена справа. Как мне, соответственно, сказал производитель в разговоре, это оказалось конструктивно неверно, на их взгляд, не сильно удобно, это снижало ресурс стрелы, не позволяло равномерно распределять нагрузку, ну и, соответственно, мультиванмиг к амулету, и, значит, мы сейчас имеем то, что имеем, телескопическую H-образную стрелу, расположенную по центру машины. Давайте обобщим. Ну и, собственно говоря, традиционно проголосуем. Если вам нравится H-образная центрированная стрела, это один. Если вам нравится балка, расположенная, а цельная балка, расположенная правее машины, это два. Настя считает. Мы с вами следим за результатами. За цельную балку у нас голосует один человек, и мы с ним позже пообщаемся на эту тему. Я не претендую на какую-то истину, я могу быть предвзят, потому что я все-таки бренд менеджер Мультивана, а не Аванта, но тем не менее. Но я думаю, что голосование закончено, и я не ошибся. И у нас Мультиван с Кослодером получают по 2 балла, а аван, соответственно, к сожалению, не получает ни одного, поскольку, поскольку за него проголосовал один человек. Едем дальше. Дизайн. В наше время это параметр, который очень немаловажен, да, имеет большое значение, в том числе и для спецтехники. Спецтехника это, – это, условно говоря, лицо подрядчика, лицо компании, выполняющей работы. Это то, что должно привлекать внимание, быть чистым, интересным и так далее. Вот мы видим, соответственно, три машины. У меня есть определенное мнение, конечно, безусловно о внешнем виде каждой из машин, в принципе, на мой взгляд, что на мой взгляд? давайте дальше посмотрим. Мы не будем, да, как-то вот мы сейчас посмотрели внешний вид, да, какое-то определенное мнение сложилось, соответственно, у нас. Давайте просто посмотрим на часть интерьера, да, на очень важную, очень важную часть, на мой взгляд, это, это джойстик. Давайте посмотрим джойстики приборную панель, да, то есть, вы видите, как выглядит и приборная панель а у мультивана. Мы видим, как выглядит э, то же самое у Аванта, и, соответственно, э, у кословада. Опять же, я могу быть предвзят, но мне кажется, что это не так. На мой взгляд, мультиван из этой троицы выглядит наиболее привлекательным как э, снаружи, так и внутри. Да? То есть, э, если мы э, говорим, да, о кослоде, который вообще принципе имеет я не хочу не сказать да что какая-то машина какая-то машина некрасиво да они все по-своему привлекательны но вот для меня плавность линий какая-то и какая-то меньшая угловатость она для меня играет определенное значение даже не знаю насколько там можно этот параметр назвать там аэродинамика и так далее вот такой еще интересный факт я вам подброшу Компания Multivan получила первый приз на выставке EMA. Это одна из крупнейших в Европе ландшафтных и сельскохозяйственных выставок, в которой участвуют все самые значимые производители техники. Компания Multivan получила первый приз за, на секундочку, лучший дизайн и многофункциональность. Вот, давайте внимательно посмотрим, взвесим все за и против и попытаемся проголосовать. Я обязательно добавлю мерчендайзинг в прайс, если вы хотите, прайс у меня есть, по желанию его отправлю. Давайте голосовать. М – это мультиван, А – это авант, К – это каст. Подождите с единичками, давайте буковками в этот раз проголосуем. Не ожидал ничего от мистера мультивана другого, это логично. у нас там? И 1,50 на 50. Согласен. А, ну, на самом деле мне вант менее привлекателен, да, потому что вот, ну, какой-то своей простотой. Да, Мультиван более вычурные, итальянцы это знают прекрасно, и они всегда говорят, что мы делаем вот, красивые машины и используем определенные дизайнерские решения. И, собственно говоря, вот, я как бы, не ошибся в своих предположениях, три, два, один. Баллы получают, соответственно, машины в зависимости от их внешней привлекательность. Честно говоря, я не помню, какой у нас следующий слайд. Давайте проверим. Ага, навесной оборудование. Как известно, многофункциональность мини-погрузчика определяется в первую очередь количеством навесного оборудования, которое он может использовать. Соответственно, чем больше навесного оборудования, тем больше работ может выполнять мини-погрузчик, тем более он универсален, тем более он многофункционален, тем более он используем в самых различных сферах деятельности. Учитывая конструктивные особенности всех этих машин, да, в принципе, они могут работать с одним и тем же навесным оборудованием, более того, у них даже посадочные плиты примерно одинаковые, да, и теоретически навесное оборудование а каждого из них, если не брать цвет, да, потому что зеленый синий, синий зеленый или какой-нибудь зеленый с оранжевым, будет смотреться не совсем правильно, в принципе, у навесного оборудования он должен быть примерно одинаковым. Но, тем не менее, мы сейчас говорим исключительно о родном оборудовании. Я оперирую только той информацией, которую я получил с сайтов непосредственно производителей. Мы можем найти на их сайтах, соответственно, на российском сайте Аванта, на сайте Cost и на сайте multivanros.ru вот такую информацию. Соответственно, Multivan декларирует порядка 170 видов навесного оборудования, Avant примерно здесь же, порядка 130 видов навесного оборудования, ну и 40 видов навесного оборудования, я лично прямо по пальцам считал, да, предлагает, соответственно, CastLogger. Не знаю, будем ли мы в данном случае голосовать, но давайте попробуем все-таки сделать. Это также МА и К. Мы голосуем, отвечу на вопрос Дмитрия Самар. Инфы по движкам я не планировал, на самом деле, в данном случае, потому что это, скажем так, более технический параметр, да, нежели какой-то визуальный. В принципе, если мы будем сравнивать одинаковые серии мини-погрузчиков, близкие по характеристикам, как правило, двигатели у них будут стоять одинаково. Либо максимально либо, ну, вот одинаково, да, как а, просто вот один в один да, по моделям, либо максимально похожие по характеристикам. В принципе, эту информацию можно найти на Бендиле. У нас там есть сравнение а, с основными конкурентами, не только с шарнино-шчлененными, но также и с бортовыми. Настя, что у нас там происходит? Все мультиван. Отлично. Вот таким вот образом у нас, соответственно, все это дело выглядит. Мы проголосовали. Три балла получает Мативан, два балла Аван и один балл Каст. Собственно говоря, нам пора подводить итоги. А вот у нас наши три участника, которые, напомню, стартовали в равных условиях а с нулем баллов. А давайте посмотрим, что у нас получилось. А получилось у нас примерно вот такая картина. 10 баллов набрал мультиван, 6 баллов набрал авант, 5 баллов набрал Кослор. Безусловно, кто-то может сказать, ну, логично, это же мультивановский вебинар, поэтому мультиван не мог не победить, пожалуйста, дело ваше на самом деле. Мы здесь продаем мультиван. Поэтому мы ищем его конкурентные преимущества и пытаемся показать нашим потенциальным клиентам, когда уже все технические параметры сравнены, да, каким образом мы можем еще, соответственно, сравнить наши машины. Заслуженная награда победителю первое место достается Мультивану. Спасибо вам за активное участие, коллеги. Очень рад был вас видеть. Жалко, что не слышать. Огромное вам спасибо за внимание. Желаю вам успешных продаж. Спорный момент про шины лучшего каста, если вы имеете в виду, что у него газонный протектор, ну, любой мультиван и любой, соответственно, ван также могут быть оснащены а, и газонными шинами, и универсальными, и а, шинами с а, усиленным, соответственно, аккорда. Я надеюсь, что эта информация а, поможет вам а, в успешных продажах мини-погрузчиков мультиван. Спасибо огромное еще раз. Мои контакты вы всегда можете найти. Если у вас есть вопросы, звоните, пишите, не стесняйтесь, всегда помогу и постараюсь ответить. Всего доброго, до новых встреч.